Многие скажут, но ведь Ютуб закрыть невозможно. Российское правительство на это никогда не решится. Внезапно возникнет большое количество недовольных. А кроме того, при помощи Ютуба значительная часть народа элементарно зарабатывает себе на жизнь. И я соглашусь, когда люди к чему-то уже привыкли, если у них это внезапно отобрать, то такие события всегда воспринимаются как личная обида и оскорбление. Таким образом, само по себе существование Ютуба... Это уже получается некое оружие, закрытие которого может привести к массовым протестам. Но тут есть определенная проблема, о которой мало кто думает. Кранник от этого оружия находится не только у российских властей, но и у противоположной стороны. Если российские власти, прежде чем закрыть YouTube, сто раз подумают, то на противоположной стороне могут перекрыть краник в любой удобный им момент и без излишних размышлений. И Соловьевский Селево могут потом с утра до вечера бегать и доказывать, что это не мы закрыли YouTube и Google, это они там на Западе строят козни. Но кто будет в такой ситуации слушать Соловьева и Кеселева? Другими словами, если российские власти будут бояться закрыть YouTube, то американцы смогут их шантажировать, угрозой такого закрытия. Или шантажируешь ты, или шантажируют тебя. В политическом противостоянии других методик пока еще не придумали. И в политической жизни слабаки не выживают. Очень сложно управлять государством, когда фильм Дудя с кучей вранья про Беслан набирает 22 миллиона просмотров. А отличный фильм, который это вранье пункт за пунктом опровергает, набирая 72 тысячи и на него устанавливаются ограничения по возрасту. Такая ситуация ненормальна ни для одного суверенного государства. И эту проблему необходимо будет неизбежно решать. Потому что если ты не шантажируешь врага, то враг шантажирует тебя. Или ты управляешь процессом, или процессы управляют тобой. Ну а важнейшей внешнеполитической новостью на этой неделе стал отзыв лицензии у китайского государственного телеканала CGTN в Великобритании. Там местное управление по коммуникациям сослалось на то, что... Китайский телеканал аффилирован с Китайской коммунистической партией. Какой сюрприз. И отозвало у него лицензию. Китайские власти назвали это очередным подтверждением британского лицемерия по вопросу о свободе слова. Они сказали, что этот канал работает в Великобритании уже 10 лет и все это время в принципе не скрывал, что является официальным телеканалом, ну а в Китае у власти находится коммунистическая партия. Кстати, канал не сказать, чтобы был в Великобритании очень популярным. Согласно замерам компании БАР, которая в Великобритании оценивает популярность различных телеканалов, среднее время просмотров этого Китайского телеканала Великобритании на одного телезрителя составляло примерно одну минуту.